Дрова. Всем привет! В этом ролике я покажу вам самые годные и рабочие способы по понижению варов в CSGO. Вообще, в целом, существует достаточно много способов, как можно понизить варов в CSGO, однако они достаточно долгие и не такие эффективные, как те, которые покажу вам в этом ролике. Но если вы хотите еще один ролик на эту тему, обязательно жмакните чего-нибудь под видео, если оно вам понравится и действительно поможет. Что ж, для начала давайте быстренько разберемся, что такое вар. Если вкратце, то вар это некая задержка от устройств, которыми вы управляете, то есть клавиатурой и мышкой. До той картинки, что вы видите у себя на экране То же самое можно применить и к серверам И я думаю, как многие из вас знают Вар напрямую зависит от FPS И собственно, если вы хотите добиться Самого комфортного вара Вам нужно перейти по подсказочке Сверху на целый плейлист с видосами Про повышение FPS Которых я гарантированно повышу вам FPS оптимизирую игру и у вас 100% повысится. FPS, как я уже сказал, и понизится вар. Поэтому обязательно после просмотра этого ролика, переходите по подсказочке и лутайте там годные способы повышения FPS. Что ж, ну мы переходим к способам понижения вара и как я уже сказал в начале, сегодня я покажу вам самые годные способы его понижения. И самый первый способ, это, как ни странно, отключение антивируса и чистка системы. Да, просто отключать антивирусник во время игры, ведь он действительно может негативно сказываться на варе. Если вообще вы в целом играете в игры с включенным антивирусником, я хочу сказать, что не нужно так делать. Его стоит всегда отключать на время игры. Потому что во время игры он ну, бесполезен, но при этом жрет вашу систему. Особенно негативно он сказывается на варе, потому что он проверяет все данные, которые приходят с сервера, а вар также немножечко зависит от пинга. Но ну, а сейчас будет самый годный рабочий способ по понижению вара, который вы скорее всего уже где-то видели, но видели не совсем в той форме, которой действительно это нужно. Если вы не совсем понимаете, о чем я говорю, я говорю про команду FPS Макс. И многие советуют ставить это значение на 60, но тогда картинка становится более резкой и не совсем приятной, однако, как вы видите, вар действительно понизился. Но на самом деле значение FPS Max должно выставляться совершенно по-другому. Оно должно выставляться совершенно индивидуально и зависит от компа и монитора на котором вы играете. Опять же, по подсказочке справа сверху, вы видите видос про FPS Max, и там я рассказываю, какой лучше поставить. Вкратце скажу, что если сейчас у вас монитор 60 Гц, и комп у вас выдает стабильные минимум 120 FPS, вы просто пишите FPS Max 121. все. как мы видим, FPS у нас уже 120, картиночка плавная, а вар меньше 0.4. Он очень редко проскакивает 0.4, зачастую 0.2, Но для того, чтобы каждый раз не вписывать эту команду в консоль, мы просто переходим по ссылочке из описания и копируем вот эти вот параметры запуска. Это наш третий способ. Вкратце расскажу, за что они отвечают, и они реально помогают. Первый способ это новый отключения заставочки во время игры, чтобы у нас она не подгружалась в оперативную память и не занимала лишнее место. Матковый мод 2 активирует многоядерную обработку игры, но уже отключает использование джойстика. форс Прилод 1 включает предзагрузку всякой фигни, когда вы грузитесь на карту. Хай это очень спорный параметр запуска, он многим помогает, однако не всем его нужно тестить, как я уже говорил ранее. Он выставляет высокий приоритет игры в винде. Ну а фонс отключает сглаживание экранных шрифтов, FPS Max меню ограничивает э, FPS в меню, чтобы вы быстрее грузились, и вот та самая команда FPS Max. 121, в вашем случае может быть другое значение, вы его вписываете сюда, и как бы каждый раз у вас будет автоматически ограничиваться FPS и, собственно, понижаться вар. Минус консоль и минус language English, это уже такая чисто вкусовщина, консоль будет включаться сразу при заходе в игру, и language English, собственно, игра будет на английском языке Что ж, на сегодня это были самые рабочие годные способы, и как я уже сказал ранее, если вы хотите больше способов, обязательно жмакните там чего-нибудь под видео, если оно вам понравилось. но ну, а на сегодня это все, пока! Удачи!